всем привет ребята сегодня я решила сделать обзор моих пустых баночек а в обзоре будет как бытовая химия так и следствие личной гигиены ну и давайте начнем вот такой вот порошок стиральный сорти color автомат 6 килограмм мы его брали в победе стоит порошок довольно таки бюджетный стоит он около ну, рублей 300 наверное в победе мы его берем в принципе неплохо для тех кто хочет экономить покупать можно так, как мы приобрели автомобиль, за автомобилем мы тоже ухаживаем. Поэтому у нас вот такое вот средство для удаления гудрона и следов насекомых закончилось. Использовали мы его летом, так как летом насекомые постоянно врезаются в капот нашего автомобиля. Вот, средство хорошее, насекомых удаляет на ура. Далее идем. Средство Sunfor, ультрабелый для унитазов. Тут написано, что удаляет за 2 минуты. Да, действительно удаляет. Но оно мне не понравилось своим запахом. Запах у него ужасный, поэтому, наверное, такое средство я больше покупать не буду. Дальше идем. Гель-бальзам для мытья посуды. Вот такой гель я брала в фикс-прайсе. 1,2 литра. Ну, довольно-таки жидковатый, да, но запах приятный, папа, я приятный запах довольно-таки. Ну, для, с целью экономии брать можно, в принципе, недорогой, по-моему, 55 рублей стоит. В общем, этот гель такой продается в фикс -прайсе. Дальше у нас идет вот такой вот шампунь, чистая линия Эксперт. Шампунь стоит рублей 80-90 в любом магазине. Ну, мне не понравился. Сушит волосы довольно-таки, поэтому повторять, скорее всего, больше не буду. Экспериментировать со своими волосами. Оно того не стоит. Вот такой вот шампунь Ходун 2 в одном. Ну, все мы знаем тоже, тюбик 400 миллилитров, стоит около 300 рублей. Э -э, Хатеншонс в основном использует у меня муж Потому что от другого шампуня говорит, что у него чешется голова Начинается, появляется перхоть В общем, вот это вот его шампунь Ему нравится И другим шампунем пользоваться он не собирается Скорее всего, это он уже себе нашел шампунь Тот, который для него подходит И все Другой не признает, можно сказать так Это только его шампунь Вот такой вот шампунь по-моему, Не знаю, как называется тут ну, с биотином, в общем, этот шампунь тоже я для себя открыла, что он для меня подходит. Шампунь хороший, если брать по акции, довольно-таки недорогой, бюджетный, рублей 160-170. Вот такой вот шампунь, я, наверное, его буду повторять, потому что он мне понравился. Эльсеф шампунька. довольно-таки приятный запах тоже у него. А для волос, жирных у корней написано. Ну да, маленечко он подсушивает корни. Ну, возможно, повторю. В принципе, шампунь неплохой, запах приятный. Вот такое вот средство от Тейвен. Это гель для душа. Ну, в районе 100, может быть, 80 рублей. Не помню, по чем я его заказывала. Ну, это с шоколадом. В принципе, шоколад, он и есть шоколад. Сладкий вкус, приятный запах шоколада. После того, как я им помоюсь, пахну шоколадкой. Вот так... Бальзам для волос ревивор вот такой вот бальзам, я думаю, тоже многие пользовались, 450 мл, около 170 рублей, наверное, он стоит. Ну, на нашу семью, в принципе, хватает, ну, в принципе, довольный вот такой вот бальзамчик неплохой. Я для удобства переливаю его в другой бальзам с пульверизатором, ну, в другую упаковку, потому что с этой упаковки не очень удобно брать, а та, которая с пульверизатором, довольно-таки удобна. Вот. И, и все отлично. В принципе, единственное, что здесь неудобство, это вот эта вот баночка. Это непонятно, как ей пользоваться. Можно пролить в душе, в ванной. А если перелить в другую емкость, вполне очень даже нормально. Закончилась у мужа пена для бритья джилетов. Ну, наверное, мужчины все пользуются такой пеной для бритья. Вот. Говорить, что нравится. В общем, в принципе, ничего такого сверхъестественного не, не вижу я в ней, потому что я ей не пользуюсь. Вот такое мыло, хелп, крем, мыло, ромашка и календула. Ну, насчет запаха, я бы сказала, на любителя, конечно, на любителя. Ну, тра трава, она и есть трава, как бы, вот так. Травяной запах. Ну, нет, наверное, такой я больше покупать не буду. Далее у нас идет антистатик кдшный, тоже дешевое бюджетное средство. В принципе, помогает, но ненадолго. Вот так вот, тут у меня место, конечно, маловато уже. На моей тумбочке. Вот такое вот средство BioBlond. Это для светлых волос. Тут двухфазный спрей получается. В принципе, мы пользовались... Мирославка у меня пользовалась таким спреем после душа, чтобы хорошо расчесывать волосы. Она у нас светленькая. И, в принципе, она этим средством пользовалась. Вот такой вот спрей от Avon против ломкости, ну, в принципе, да, помогает против ломкости, если постоянно пользоваться, какой-то эффект все-таки есть, возможно, накопительный эффект есть. Такой спрей у нас закончился. Еще один спрей, бальзам для волос тоже, от Эйвен, клубника, малина, а, нет, малина, вот. Запах приятный, фруктовый, тоже использовали дети, Летом в основном, чтобы волосы Вкусно пахли Ну, в принципе, покупать можно Все устраивает, нормальный такой Перейдем к дезодорантам Вот такой вот дезодорант от Невея Антистресс а, Я бы его советовала В принципе, тут написано 48 часов защиты Ну, действует хорошо Запах приятный, покупать можно Но все дезики у нас довольно-таки недорогие В районе 100 рублей Вот Помогает, особенно когда перенервничаешь Все хорошо помогает Потом вот такой вот Арифлейнский спрей для ног. Летом в кроссовках незаменимая вещь. Просто супер. Ножки прям отлично себя чувствуют все летом. Если потому что в кроссовках довольно-таки жарко летом, а я хожу на работу, бывает, что в кроссовках я сижу там весь день, такой спрей мне просто необходим. Потом ну, вот такой вот Дейзик. Крышечка, к сожалению, потерялась. Это дезодорант мужа. Запах приятный, мне он очень нравится. Акс. Такой вот рыженький, классный запах. Да, куплю, наверное, ему такой еще. Хороший дезодорант. Вот такой вот дезодорант Пурбланка от Эйвен, да, по-моему. тоже запах приятный, вкусный запах. М -м, возможно, что да, буду заказывать еще. Вот такой вот дезодорант Рексона, он выдвигающийся такой здесь, вот раскручивается, выдвигается ну, твердый дезодорант, мне не понравился пятна на одежде, оставляет пятна запах не очень хороший на весь день даже и возможно не хватает, такое средство больше покупать не буду а, так, что у нас еще идет я красила волосы вот такой вот краской палет, в принципе для тех, кто пользуется бюджетной краской очень даже неплохо краска неплохая мою седину закрасила, в общем так, что у нас тут есть? Вот такой вот крем-гарниер. Крем хороший. Советую брать. Я использовала его днем. Ну, утром, когда шла на работу, вот, использовала. В принципе, крем неплохой. Брать можно. Гарниер нормальный крем такой. Потом вот такая вот салициловая пилинг-масочка. Это у меня детки тоже использовали ее. И я сама тоже не прочь. Ну, у тех, кого проблемная кожа, в принципе гель такой ну, нормальный неплохой и как маска и как пилинг все отлично -то подходит наверное да буду использовать еще возможно куплю еще так вот такой вот ну, средство для снятия лака красная роза обычное средство лак снимает больше ничего про него сказать не могу ну вот так вот так, дальше у нас идет крем-депилятор оливковый, в принципе, вот с ним еще в упаковке там была коробочка, и с ним еще шла такая, как бы, лопаточка, с помощью которой размазывать это все по ногам. Ну, честно, для меня, наверное, проще пользоваться станком, там как-то это слишком долго, нужно сидеть с этим кремом на ногах, потом идти смывать его, плюс не все волосики удаляются, наверное, больше такой крем покупать не буду, не впечатлил, в общем. Этот крем меня не впечатлил Дальше у нас идет Зубная паста Calgate Эта паста довольно-таки недорогая Ну, нормальная такая паста В принципе, для семьи, для нашей В принципе, бюджетный вариант пойдет Еще бюджетный вариант есть Это паста вот такая вот Она знахарь, Куплена на фикс прайсе Да, по-моему, она стоит около 20-30 рублей Где-то вот так вот и мне довольно-таки приятный аромат не так, Необычный, никак у зубной пасты Детям моим понравился То есть такой, ну, какой-то, можно сказать клуб, ну, Клубничный, не клубничный, не знаю, фруктовый какой-то В общем, аромат ну, Более-менее такая, с какими то зернышками У нее вкрапления какие-то есть, неплохая, в общем Тут написано вот с серебром Возможно, это серебро, вот эти вот вкрапления вот. ну, такой бюджетный вариант Зубной пасты тоже, в принципе Вот такая вот зубная паста Блин, да нет, вообще супер паста Советую всем вот такую пасту, да, буду. Про-эксперт пасту, буду покупать еще. Мне понравилась, классная паста. Она стоит того. Своих денег стоит. Вот такое вот мыло я брала для того, чтобы, ну, застировать там носочки беленькие, антипети. Мыло пятновыводитель, в принципе, мыло бюджетное неплохое. Хорошо помогает. Да, возможно, буду покупать еще вот такое вот мыло антибактериальное все знают, так как у нас сейчас идет эпидемия коронавируса думаю что антибактериальное мыло оно прям просто незаменимо вот такое вот масло пихтовое, мы когда ходим в баню берем туда вот такое масло в аптеке, ну около 50 рублей неплохое тоже у нас закончилось. И вот такие вот, можно сказать, крема от Эйвен у меня закончились. Ночной и дневной крем. Они такие маленькие в виде пробников. Но вообще классные. Вот очень классные крема. Ночной и дневной. Если ими пользоваться постоянно, кожа становится прям супер хорошая. Ну вот. И на этом все. Если кому понравилось, если кому интересны такие обзоры, чтобы я делала, пожалуйста, ставьте э, лайки. Подписывайтесь на мой канал. Обзорчики будут в дальнейшем.